Всем привет! И с вами сегодня Лобнинский кролик. И у нас уже два с половиной месяца. Пора бы разделить их по половому признаку, чтобы не было незапланированных окролок. Так, давайте посмотрим. У меня в руках сейчас девочка. Как мы будем определять пол? Мы берем кролика. Вот, вот сейчас. так вот, чтобы вам было видно. И смотрим. Так. У нас девочка. Как вы видите, у нее вот такая вот петелечка. Образуется. Да. И очень легко отличить мальчика от девочки. Ну, у них пока все еще достаточно маленькое, да, и надо все разглядывать. Ну, в два Но месяца уже... Это да, в два с половиной месяца уже реально определить полканка. И давайте посмотрим мальчиков. ближе не видно не видно во, во. О, это мальчик это мальчик у него выезжает писюкочка просто как у всех мальчиков да. Да. все ну что ж всем пока пока с вами был Лобнинский кролик ставим лайки подписываемся на канал пока.